Здравствуйте, меня зовут Яру, и я хочу вас в первую очередь поздравить с таким прекрасным праздником, если вы здесь оказались, то это процентов не случайно. Mm -hmm. Хочу поблагодарить Любовь Витальевну за то, что я нахожусь здесь. В первую очередь компания Фухо – это ваша среда. Среда, которая определяет ваше здоровье, ваше мышление, ваш успех. И как раз таки я в компании уже два года, и за эти два года я для себя определила очень много жизненных ценностей которые, наверное, на моем таком этапе, да, в достаточно молодом возрасте, важно понимать и принимать. Из результатов. Результат у меня достаточно для этого короткого, казалось бы, промежутка времени. У меня двое детей. Старшему 12, младшему 7. Еще есть, ну, естественно, мама, да, которая там страдала когда-то гипертонией и э, достаточно таким большим хроническим багажом. Вот она у меня принимала продукцию в течение полугода и как результат практически вообще забыла, что такое гипертония в том плане, что как термин. Я у нее спрашиваю: у тебя ну как бы есть гипертония? Ты ее принимаешь? Говорит: что? Это что такое? Я, я, в принципе, уже забыла, что у меня эта проблема была. Это первое. Второе, я болела коронавирусом, вот в пик пандемии мы болели с девочкой, с подругой. Она у меня попала в реанимацию. Я начала пить активную продукцию и буквально за три дня восстановила свое здоровье и благополучно находилась на больничном, отдыхая и делая все свои домашние дела. Это один из самых таких недавних результатов. Я вот тут недавно лежала с таким... Такой дикой болью, мне казалось, у меня аппендицит Я уже была готова вызвать скорую, но есть в компании такой чудесный продукт, как терапевтические пояса. Я приложила, сейчас будет чудесная история, я буквально приложила этот шейный обхват. И знаете, в течение двух часов эта боль у меня прошла, и мне звонят, я уже всех напугала. Я говорю, все, скорую вызываю, у меня аппендицит Мне все ну ты как? Все, едем в тебе. Я спать ложусь сегодня все нормально. <свят> <свят> То есть я вот на следующий день уже вышла на работу. И <свят> по поводу моей работы, я работаю в такой системной организации, где мы периодически проходим ДДО. Я значит прихожу к эндокринологу, эндокринолог смотрит мои анализы, результаты говорит, а вы вообще не болеете? Вам сколько лет? Я и говорю мне ну, говорит, а вы не рожали? Я рожала. А вы говорит вы вообще из дома не выходите. И то есть, я мне такие странные вопросы, и, откуда у вас такой иммунитет. Вы, наверное, кушаете все правильно, питаетесь, тренируетесь. Я крутая, я веду активный образ жизни, я кушаю полезные продукты, ну, а философии иншен, да. Но еще говорю, я употребляю такую-то продукцию. Фухон, говорит, недавно я начала ну, человек с большим стажем, да, профессиональным. Я буквально вот узнала про эту компанию там полгода назад, и настолько классные результаты. За мной пошла еще одна девушка, моя коллега, у нее были проблемы с щитовидной железой. Эндокринолог не стал прописывать ей лечение, она говорит, у вас там девушка Эйру, вы у нее спросите, что она пьет. То есть это настолько было так забавно, да, и то есть я, как бы с ней пересекались, с близко, да, ко мне подходит, говорит, Эйру, а вы что едите? Удивительно вообще, как это возможно, я столько лет страдаю, и мне это просто, эндокринолог говорит, обратитесь к Эйру таки про вашу компетенцию что вы не только себя сможете вылечить да ну, ну как вылечить привести в порядок да. ну и своих близких своих друзей и свое окружение и будете таким классным специалистом поэтому я вас поздравляю что вы здесь и я всегда сюда прихожу с большим удовольствием потому что знаю что здесь меня всегда ждут любят я очень рада вас видеть и очень рада что вы в правильном направлении, в правильном месте. Здравствуйте, меня зовут Алена Снаркова, мне 35 лет, город Уфа. Я работаю в онлайне и путешествую по всему миру. В сентябре 2020 года у меня случилось обострение псориаза, и 90% моей кожи было покрыто сыпью, язвами. Я не могла спать, я не могла есть и вести полноценный образ жизни. Я лечилась в самых дорогих клиниках Санкт-Петербурга, пила таблетки, мазала мази, лежала под капельницей, заплатила за это полмиллиона рублей, но ничего не помогало. К моему счастью, я узнала о компании 4 и как только разобралась в ее возможностях, сразу купила биоэнергомассажер и получила в подарок от компании клеточное питание. Я делала самомассаж каждый день систему очистка регуляция с акцентом на капсулу линджи и пасту розу за 8 месяцев у меня полностью восстановилась кожа наладилось пищеварение я легко засыпаю и с удовольствием просыпаюсь по утрам без будильника я благодарю компанию фо и ее партнеров и все и вот в течение 8 лет знаете с самого начала и до сегодняшнего дня, как мы начали принимать эту продукцию, и до сих пор ее принимаем, и восстанавливаем свой здоровье. То есть под, мы уже поддерживаем свое здоровье. Поначалу, конечно, у многих, кто только вступает в эту компанию, много всяких болячек, у кого сколько что. Также и у нас было. Но мы сейчас, вот я с уверенностью говорю, что я себя чувствую прекрасно, сто процентов. Мое здоровье стопроцентное. Я хочу сказать, что даже вот новички, кто сегодня пришли сюда, ребята, не сомневайтесь, приходите в наш, в наш коллектив замечательный, пользуйтесь этой продукцией, и вы будете здоровы, и будет здоровы ваши дети, внуки, и ваши родственники, и самые близкие друзья. Результаты какие у меня? Я, значит, к пенсионному возрасту да, страдал... Были такие симптомы, это поясничные боли, шейный хондроз. Вот. Ну и к тому времени начала развиваться болячка такая мужская наша, простатит. Вот. Все у меня это ушло. И ушло буквально за три. Ну, года за два. Самое большое, не более. Я сейчас только поддерживаю этим препаратами и все. Просто обращаюсь к вам. Женщинам, потому что у вас большинство всегда бывает и у, у вас у каждого есть свой э, человек, у кого-то отец, муж, брат и так далее, а сейчас многие страдают такими мужскими болезнями особенно, это они бы очень сильно помолодели, так что вот выход, эта компания, вот эта продукция замечательная, у нас плюс, это массажеры, вообще уникальная просто продукция. Зовут меня Бибижан, мне 62 года. <связать> у меня вообще были больные ноги. Больные ноги у меня на протяжении 20 лет. Я не могла одеть обувь. Мне постоянно приходилось не покупать, а шить сапоги. Я всегда любовала все обуви, то, что в продаже, но, увы, я никогда не могла одеть, потому что до коленнища мне сюда постоянно были ноги. Как будто бы они мне э квадратные. Как сказать, они... Лимфостаз, слоновые сказать, ноги, да? Слоновые ноги, да а что бедра у меня были и что ноги было почти одинаково вот благодаря ронколь у меня появилась возможность такое, что вылечить свои ноги сейчас как будто бы ощущение такое что я э, сняла, сняли с меня цепь вот так она меня вылечила ноги угу. вот ноги так. уменьшились в объеме не то, что уменьшились, они как стали настоящие своими Ну покажите, как вы пляшете, покажите, как вы ходите, пляшите. Вот они уже стали естественными, а были прям как бутылочки. Вот мы не засняли просто вначале, да? А про руки расскажите свои. Как у вас было? Руки у меня были застужные, если так говорить. Потому что во всю мою Плечи, да? Плечи. Да, у меня было... Простуда. И вот И вы вот на йогу за... ходили, расскажите. И ходила на йогу, я не могла сзади вот так вот, угу, угу, вот угу. так вот соединить, пос... ага. соединить свои руки, ага. руки поднять не могла. Мне было очень тяжело. Угу. И благодаря вот этой вот... Э Биоэнергомассажером я вылечила, можно сказать. Сейчас я спокойно поднимаю руки, поворачиваю соединение в замок. Сейчас я в одежде просто очень удобно. Все уже, собрались дорогу, да? Поэтому я очень благодарна. Кровь разжижилась, да, у вас? Была кровь густая. Это все произошло в течение семи дней. 7 дней. Спасибо вам большое. Спасибо. Здоровья. Меня зовут Татьяна. Мне в мае исполнится 65 лет. И у меня, конечно, к этому времени уже очень много болячек было. Тем более меня сильно подкосил ковид. У меня даже направляли... У меня с желудочно-кишечным трактом были проблемы. Сердечные дела. Я прошла все здесь клиники, какие есть. Обследовалась. Меня онколог направил в БИСК на процедуру который нужно делать под наркозом. Но я думаю, что к моему счастью, у меня поднялось давление. Меня дочь, меня дочь врач, она меня не пустила, сказала, потерпи, стабилизируется все, тогда уже поедешь. Проблем было много, и невралгия у меня. Я практически, ну, перед этим много было у меня таких драматических ситуаций в жизни, и я практически, жива, живя одна, сидела ночью в подушках и не знала, чем вот эти все приступы снять, потому что они как бы были как бы сердечные, да, они враги, вы же знаете. Я в компании всего три э, месяца, и за три месяца уже у меня очень хорошие результаты. После ковида мне один врач советует одни таблетки от давления, другой терапевт, другие, третий, третий. А сегодня я их вообще никакие не пью. Желудочно-кишечный тракт восстановился за три месяца. Я, конечно, очень дисциплинированно, исправно пью эту продукцию. И сразу, не раздумывая, так как у меня невралгия, потом плечи лопаточный паточный артрит, я, не раздумывая, купила биоэнергомассажер. Тем более, что у меня еще и... Убраться с ногами проблемы. После восьми сеансов у меня плечо не болит, неврологии нет. Дочь, внучка у меня с аллергией. У нее даже типа была, постоянно лежит в больнице. Сейчас она начала принимать эту продукцию. Приходит ко мне вечерами на массаж. Делаю массаж ей лица, массаж, общий массаж делаю. И у нее. Ну, то есть сейчас она пролежала в больнице, вот ждем результатов, какие будут. Она чувствует себя хорошо. А ринджита, баба капсулы я пью. Это вообще я сейчас в 11 классе учится. Я такая работоспособная стала. Мозг работает. И ее мать, старшая дочь, тоже стала принимать. То есть я считаю, что для меня вот это результат. что мои дети. Да. Все это приняли и начали оздоравливаться. К сожалению, очень долго уже не крашу глаза. Если я выйду на улицу, у меня слезный канал, мне каждый год его протыкают. Mm -hmm. слезный канал. Девчонки мне говорят, ну ты что, ты в нос феникс, в глаза накапала, в уши накапала, изватели глаз лежит. Я же морозы начались, я иду. Я буквально вчера иду. И думаю, боже мой, слез, слеза-то у меня не бежит. А она у меня бежит, Свету знаете, зимой бежала. Вот бежит, я даже не чувствую ее, что она бежит.